Всем привет! Тут хорошая, ну и не совсем очень хорошая новость подошла. Дело в том, что все-таки начальник краевого Росавтодора в Красноярске, это федеральное казенное учреждение Упордор Енисей, Андреев Андрей Владиславович, все-таки уволился. Уволился, как это бывает у всех чиновников, сразу же после отпуска. И уволился, так сказать, по собственному желанию. Казалось бы. Срок подходит к концу. Зачем для этого увольняться раньше времени? Но на то есть ряд причин. Об этих причинах и не раз мы говорили, и не раз об этом говорилось в СМИ. Потому что, ну, как мы с вами видим, по результатам работы начальника не все сбылось, о чем ранее в СМИ и перед губернатором отчитывался начальник Упердора. Как оказалось, не совсем все просто, но и по плану. У Портор-Енисей есть главный инженер Зубко Антон Вячеславович. Антон Зубко, главный инженер, которого сотрудники предприятия называют не иначе, как серый кардинал. В стенах учреждения ни для кого не секрет, что он находится в дружеских отношениях с руководителем управления автомобильных дорог Андреем Андреевым. Непосредственный начальник Зубко, господин Андреев Андрей Владиславович, сам не один год проработал в системе МВД. Возможно, этот факт способствует плодотворной работе указанных господ и дает возможность разъезжать на дорогостоящем автомобиле, таком, например, как Toyota Land Cruiser Prado, на красивых номерах 3 А господину Зубко проживать в прекрасном загородном коттедже в поселке Элита. Есть у него дом на улице Кольцевой, и еще один домишка в указанном поселке на той же улице, а также две квартиры в Красноярске. Хорошо и богато живет главный инженер Зубко. Есть у него и прислуга, подсобные рабочие, а также различная дорогостоящая техника, снегоход, квадроцикл. Стоит добавить, что по документам Зубко очень скромный чиновник. Он зарегистрировал только одну постройку, а об остальном имуществе в поселке благополучно молчал. Три года назад хакасские чиновники отчитались о подготовке к масштабному ремонту автомобильной дороги аскиз берегчуль вершина Тей в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Согласно информации правительства республики, так как подрядчикам условия контракта не исполнены, он расторгнут в декабре минувшего года в одностороннем порядке. При этом «Автодормост» успела получить из бюджета более 9 миллионов рублей. Что интересно, о предстоящем ремонте трубили все, а о расторжении контракта – тишина. Отметим, фирма «Автодормост» зарегистрирована в Красноярске о том, что с ней лично сотрудничает Антон Зубко, главный инженер Федерального управления автомобильных дорог Енисей, ранее Восьмой телеканал уже рассказывал. Мы-то думали все наоборот. Но, если бы не одно но, Зубко на сегодняшний момент пришел на место Андреева. То есть, можно сделать выводы, что товарищ Зубко неоднократно подставлял Андреева, тот ходил к губернатору, ходил в СМИ, сообщал о своих оптимистических прогнозах. При этом, при всем, эти прогнозы не сбывались. Ведь мы с вами помним, как говорил товарищ Зубко в Канске. Если исчислять в процентном соотношении, в целом от объекта его готовность составляет где-то 57%. С 2014 года, а в следующем году, то есть в 2023, они закончат полностью весь обход. Ведь ровно с такими же прогнозами Товарищ Андреев ходил губернатору губернатор и рассказывал ровно то же самое, ровно то же самое сам Зубко говорил в СМИ. Но, как говорится, досталось Андрееву, а на его место пришел тот самый Зубко, который подставлял товарища Андреева. Ну, как говорится, вот такие вот пироги, денег много не бывает.